Продолжаем эпопею с самбо сервером. В прошлый раз мы установили все необходимые пакеты и проверили связь с контроллером домена и даже получили билеты керберс. Сейчас мы настроим нашу самбу для того, чтобы она могла работать в домене и добавим ее в домен. У нас с вами с прошлого раза осталась уже конфигурация самбы, простейшая такая. Мы давайте ее немножечко поредактируем. Для начала нам нужно изменить рабочую группу. Рабочая группа у нас должна называться по короткому имени домена, mt, без суффикса дополнительного. Дальше мы пишем параметр realm. Я вам уже давал ссылку на полный мануал по конфигурации Samba, здесь может быть сколько угодно параметров. Мы сейчас пишем самое основное, самое минимальное, чего нам будет достаточно для того, чтобы у нас доменные пользователи смогли амсифицироваться в Samba. Realm это у нас как доменный суффикс используется. То есть мы в принципе сейчас можем стереть весь файл и заново его надо брать, только все необходимые строчки, но я думаю проще дописывать то, что нам нужно. Следующий параметр необходимый для того, чтобы у нас сам работал в домене, это указать безопасность. Кто у нас будет отвечать за безопасность. Active Directory сервис у нас будет отвечать за безопасность. Домены у нас. Дальше. All methods. Методы аутентификации. У нас с вами использовались до этого локальная база данных, самбы, мы добавляли в нее даже пользователей, и сейчас мы будем использовать WinBind. WinBind — это такой набор программного обеспечения, пакет программного обеспечения на Linux, который отвечает за привязку к Windows. Я так думаю, он расшифровывается как Windows Binding, но не уверен. Значит, он состоит из кучи дополнительных модулей, он работает с PAM, с NSS, -ом. это такие вещи, которые мы будем с вами изучать на LP, когда доберемся. Так вам нужно знать, что это просто набор служб, которые помогают искать информацию о пользователях, о паролях э, во всех возможных местах, в локальной базе данных, в дополнительных файлах, в NSS, в ActiveDirect, в LDP и так далее, как мы настроим. Так вот, мы указали, то, что у нас самбо теперь будет передавать всю антификацию в Win -Win -Win. То есть нам потом нужно будет еще и WinBind поднастроить. Но ну, я думаю, у нас минимальной он тоже заработает. Дальше мы пишем параметры WinBind. WinBind. Enum.users. Чтобы WinBind мог у нас пробрасывать пользователей домена на нашу локальную машину. То же самое по группам. WinBind. Enum. Я не буду разжевывать каждый параметр. Вы можете в том файле конфигурации, ссылку на который я вам давал пару видео назад, найти все эти параметры bing использовать default домен Вообще нужно сказать, что несмотря на то, что у нас есть единая самба, она может совершенно по-разному работать в разных дистрибутивах, в разных доменах, в разных версиях операционной системы и так далее. Я не могу объяснить это никак, потому что каждый раз, когда надо настраивать самбу где-то в новом незнакомом месте, приходится ковыряться в параметрах. Где-то эти параметры работают, где-то не работают. Сложное поведение самбо, его я не до конца одобряю. Но тем не менее мы сейчас справимся. Вот этот параметр useDefaultDomain говорит о том, что у нас есть домен по умолчанию. Когда мы хотим указать пользователя, нам не нужно писать полностью пользователь, так как, например, adAdmin, собака mti local, или mti slash adAdmin. Если мы указали этот параметр, нам достаточно, по идее, написать adAdmin. Не всегда это работает, но попробуем, укажем этот параметр. И еще один очень важный параметр, winbind. Сепаратор, они его ввели, ну уже давным-давно на самом деле, но раньше его не было. Значит, по умолчанию мы пишем нашего пользователя, например, как юзер. там я не знаю, ну, давайте вот mti user. И вот этот вот обратный слэш, он очень часто трактуется Linuxом как его какие-то команды такие. Это обратный слэш или обычный слэш? Я все время их путаю. Наверное, обычный слэш. Не знаю, как их называть по-человечески. Так вот, вот этот вот слэш, он очень часто трактуется Linuxом как его встроенная команда и поэтому не воспринимается. Поэтому можно указать вот здесь вот в качестве лингвин-сепаратора все что угодно. Например, мы можем указать плюс. И тогда в дальнейшем мы можем пользователю указывать как mti, например, плюс юзер. И так нам сам будет понимать, что мы имеем в виду. Но с этим плюсом очень часто не работают э, группы. То есть э, группа аутентификации не прокатывает. Чаще всего ставят сепаратор вот в эту сторону слэш. И это чаще всего работает. А так вы здесь можете указать какой угодно символ и использовать его. И <coughs> в вашем дистрибутиве может быть это прокатит. Не знаю. Так, теперь идем дальше и закомментируем все, что нам не нужно. DNS прокси нет. Нас устраивает. Логи. С ними все в порядке. Panic actions у нас устраивает. Можем закомментировать standalone сервер. Он сам поймет. Сам бы текущий. сама понимает, что у нас будет использоваться. Пароли. У нас теперь в Active Directory нас здесь на второй больше не интересует синхронизация пароля Unix нам тоже безразлична у нас теперь домен программа для паролей закомментируем чат для паролей закомментируем давайте. все это нам не нужно сейчас мы делаем минимальную конфигурацию нам половина из этих параметров не мешают, но я хочу максимально уменьшить конфигурационный файл и гостей запретим пусть все будет попроще Отлично. И давайте сразу уже закомментим принтеры, чтобы они у нас тоже в конфигурации не болтались. Они опять же совершенно никак не мешают, но я хочу, чтобы у нас по результату выполнения команды testparm выходила минимальная конфигурация. Давайте здесь я тоже поудаляю что-нибудь. Нам сейчас вообще нижняя часть никак не интересна, мы ее будем переделывать в следующем видео. Просто уменьшил конфигурацию. Итак, я с вами добавил наверху несколько строчек и закомментировал практически все остальные параметры, которые имеют отношение к самбе. Теперь мне нужно, само собой, проверить, как у нас это все применилось. Тест. Может быть, какие-то ошибки у меня есть. Смотрим. Нет, все в порядке. Видите, он сам поменял сервер роль со стенд сервера на роль члена домена. Сама самба поняла, ничего не нужно там было ей указывать. Нажимаю Enter. Отлично, вот все мои параметры, как они есть, вот здесь вы можете их сейчас сфотографировать и потом сравнивать со своей конфигурацией, если у нас все заработает. Не факт, что у нас заработает. Теперь давайте добавим мой сервер Samba в домен. Для этого у нас есть команда net. Net вообще универсальная команда и в Windows и в Linux, и она отвечает за все сетевые вообще какие возможны настройки. Так вот, мы воспользуемся net, Active Directory Service, Join, минус пользователь и укажем моего администратора домена. Попробуем вот в таком формате указать. Да, конечно, нужно делать все от имени суперпользователя, никак мы меня не научим. Спрашивает пароль AD админа. Пишет то, что join ubiserver тут DNS домин MTA local. Давайте пойдем на контроллер домена и убедимся, что действительно он это сделал. Находимся мы на моем контроллере домена. Нас интересуют пользователи компьютера, Active Directory. И вот у меня в компьютерах появился UB-сервер, это имя моего Linux. Давайте в DNS глянем, но в DNS он тоже должен был появиться еще когда на IP-шники выдал мой DHCP. Отлично, и здесь он есть. Все прекрасно, если у вас появилась машина вот здесь вот в домене, вы опять же уже очень много сделали, это уже хорошо. Возвращаемся в Linux. Если вы это делаете на каких-то дистрибутивах для рабочих станций, неизвестно каких вообще дистрибутивах, а не на Ubuntu сервере, вам нужно желательно проверить то, что у вас службы SAMBA и службы WinBind, находятся в режиме автозапуска. Потому что на десктоповых каких-нибудь клиентах по умолчанию и самбо, и WinBind вин запускаться не будут. Здесь мы можем просто проверить, допустим, сервис WinBind WinBind Status. все пишу? Вижу то, что служба запущена и работает. И после перезагрузки она тоже будет запущена и работать, потому что это серверный я, дистрибутив, я в нем уверен. Значит, теперь нам нужно <coughs> указать WinBind, э, указать NSS-свитчу, что теперь всю информацию нужно брать в WinBind. Опять же, что такое NSS, будем говорить на LP, сейчас просто вы доверяетесь мне. Итак, Supervisor v И нас интересует файл ETC, NameServiceSwitch.com, конфигурация NameServiceSwitch. здесь указано, где по умолчанию ищется информация о паролях, о пользователях, о группе и так далее. Нас с вами интересует... Вот здесь вот вместо «compatible» вместо писать «files winbint. Опять же, в некоторых дистрибутивах это немножечко отличается. В Ubuntu сервере гарантированно работает «files winbint. Иногда здесь пишется «просто winbind», иногда э, «db winbint, Там все что угодно может писаться, чаще всего «files winbind». То есть сейчас нам нужны файлы настройки winbind, и через них все будет работать. Везде мы это давайте напишем. Можно было, конечно, воспользоваться тем, что мы знаем... Давайте попробуем. Скопировать в V отсюда до конца строки, по-моему. Так. Y доллар. А вставить, по-моему, P. Нет, не прокатывать. Ну ладно. Не люблю я все эти хитрые конфигурации. Надо будет не разберусь потом сам. Файлс. Этого нам достаточно. Сохраняемся. И по-хорошему нам нужно перезапустить две службы, но я думаю, давайте перезапустим не только сабу и винвинт, а вообще весь сервер, чтобы у нас гарантированно все это заработало. Shutdown. Минус R. No. Перезагрузился, все в порядке. Теперь проверяем то, что у нас все удачно получилось и сделалось. Это очень такой важный волнующий момент. Мы с вами уже добавили в домен машины. нам нужно убедиться теперь, что Linux понимает группы Windows. Для этого есть команда wbinfo. У нее много ключей, но мы сейчас проверим с ключом -u видит ли Linux пользователей Windows. И мы видим то, что у нас здесь есть пользователь adadmin. Это мой доменный пользователь, я знаю. И пользователь Бух 1 это тоже мой доменный пользователь. У меня мало пользователей, тестовый домен. Если у нас сработала vb-info, это уже прекрасный знак. Точно так же мы можем проверить группы с ключом минус-g. Groups. И видите, у меня здесь видны все вот эти вот группы. Это тоже очень хороший знак, значит, то, что Linux у меня видят и пользователи, и группы из домена. И окончательный вариант, который должен нам доказать, то, что у нас все работает, вот тут вот может возникнуть очень много ошибок, но попробуем. Команда ID, которая показывает нам ID-шник пользователя. То есть, если я покажу, скажем, ID моего локального пользователя здесь, он мне показывает то, что да, есть такой пользователь с ID-шниками тысячи, куча у него различных id много куда входит. Точно так же доменные пользователи должны у нас пробрасываться в Linux. Им точно так же должны присваиваться id -шники. Поэтому сейчас у нас с вами важный момент. ID-админ, прекрасно. Мы видим ее ID, группа ID, и ID-группы. Хотя у нас есть группа ID, есть еще группы. Что это такое, сейчас тоже я вам внимание не заостряю, не гружу лишней информации. Вы должны понимать, что если у вас вот так вот он указал доменного пользователя через ID его IDшники в локальной системе, значит, все прекрасно, у нас все дальше будет работать. Мы с вами внесли изменения в конфигурационный файл SAMB, указали, то, что теперь она работает в домене, и нас показали там настройки WinWindow. Затем мы внесли изменения в конфигурацию NSS, сказали, то, что теперь вся информация будет забираться у WinWindow. После чего перезапустили все службы и проверили командами vb.info и id, то, что у нас пользователи из домена могут спокойно аутентифицироваться в Linux. Им выдаются и групповые, и id-шники, и значит Linux видит наших Windows пользователей. Это... Очень такой важный этап, мы его с вами завершили, поздравляю. В следующем видео будем уже настраивать папки для общего доступа в